Всем привет, Тань. с вами Ольга Дуброва. Сегодня я поделюсь с вами самым сокровенным. Мои планы на посадки и посевы в следующем году на моем участке. Кое-что я уже пристроила. Это были тюльпаны. Ну, конечно, я действую по плану. Вот видите, у меня тут план написан, правда, на одном листе. И тюльпаны, они покорили мое сердце. Достались они мне случайно с процветка. И я поняла, что... Да, такие тюльпаны, надо удержать. Это был тюльпан просто невероятной красоты, махровый, нежно-розовый, как пена, прямо, сорт назывался Аверон. Затем белые окраски, тоже махровый, который был просто как снежная пена, который назывался The Edge. И турпан артист но это просто вообще в самом деле было что-то такое невероятное, потому что где бы я ни находилась, мне хотелось все равно прийти к нему, полюбоваться его окраской. Окраска очень экзотическая. Снутри, внутри он оранжевого сосевый, а снаружи он уже розового сосевый, более насыщенного цвета. И при этом внутри есть зеленца, и эта зеленца повторяется на лепестках бокала, по средней части проходит такой вот уверенной ниточкой. Ну просто чудо. И форма его такая соответствующая артисту, настоящий артист. Затем нарциссы. Мне казалось тоже, что нарциссы я уже так вот обожать не буду, но то, что прибила к берегу и посадила, и оказалось, что да, это просто чудо. Нарцисс Дик Вильден, желтый, махровый, и Свит Помпон. Ну, а вообще меня покорил мускори. Казалось бы, что тут может быть удивительного? Но ну, я посадила, посадила в горшочке, прикопала, а потом принесла и поставила там, где ну, вот я хочу его созерцать. И когда я приехала в следующий раз, я увидела вот это вот необычное голубое облачко. Это был мускари плюмозум, махровый, совершенно махровый. И, конечно, я его не выкапывала, пусть он там уже и сидит. Единственное, что я его пересадила с многочисленными детками, которые образовались. Надеюсь, что все дальше будет у меня с ними хорошо. Сад мой стареющий, годы идут, как и у меня годы идут. И он требует каких-то реконструкций. Ну и вот наступила эта пора, когда проходят какие-то преобразования. Наши пристрастия тоже меняются, наша любовь меняется, наши возможности меняются. И если раньше меня тяготило к каким-то низким растениям, чтобы их как можно больше было наполниться, то теперь у меня другая идея. Я хожу, хочу, чтобы растения были монументальные, величественные, чтобы их сразу было видно, а не надо было там ходить и присматриваться, хотя когда-то это тоже было любопытно. Поэтому я присмотрела астильбу Аренса, которая называется, сорт ее называется Red Charm. Это достаточно высокий сорт, высокорослый, 80-100 сантиметров. Я так понимаю, что вместе с цветоносами меня это устраивает. И красная, ну, для астильбы этот цвет называется красным, Соцветия не прямо стоячие, а паникающие. Вот это вот то, что я хочу. Затем хочу возродить эхиноцею. Когда-то я пробовала всякие сорта, но лично мой опыт показал, что да, они растут, всякие такие вот изысканные, там белые окраски с необычным строением, соцветия, желтые, зеленосветковые, но они все оказались недолговечные. Поэтому потихоньку они ушли, и я их не стала возвращать. Зачем их мучить и мне огорчаться? Поэтому хочу все-таки все равно эхинацею, потому что растение очень хорошее, очень устойчивое. И я вот еще заметила, что те сорта, которые имеют э, ну, такую, скажем, первородную окраску, эхинацея и пурпуре, то есть она светло-лиловая или оттенки вот э, такой первородной окраски, они оказываются наиболее устойчивыми и надолго поселяются в саду. Поэтому присмотрела я сорт, который называется Кимс Хай. Высотой 60 сантиметров. Лилейники. Я их всегда пропагандирую, потому что лилейник растения очень хорошие. Оно всегда здоровое, оно декоративное и с цветом, и без цвета. И коробочки потом можно куда-то использовать в какие-то поделки. Или просто оставить улюбоваться заснеженными побеговыми цветоносами. И вот я присмотрела сорт, который окраски у меня еще нет в моей коллекции. У меня лилейников, наверное, порядка сортов 8 -9. Сорт называется Open My Eyes. Надеюсь, что он откроет мои глаза и мы с ним подружимся. Цветок на картинке очень красивый. Он сам основной цвет абрикосовый, с пурпурно-лиловой пурпурно каймой. Горлышко зелено-желтое и тоже с пурпурным кольцом. Ну, буду смотреть. Дальше я привержене скажу вам честно. Смешанного огорода, то, что называется декоративный огород. Декоративные огороды – это старинная традиция, в Европе многое, Вот во Франции там называется потажур, в Англии можно поинтересоваться, полюбоваться. Ну, а если ближе, куда вы сейчас наверняка сможете съездить, ну, в сезон, конечно, это в Питере. В ботаническом саду не помню, а вот в летнем саду точно есть, очень милый декоративный огородик, очень грамотно посажено. Все мне в этом году очень понравилось. Ну и за городом, в царском селе, кажется, тоже есть декоративный огород, который поражает своим многообразием и сочетанием различных культур. И цветочных, и декоративных, и лекарственных, ну и так далее. И поэтому я хочу, чтобы там у меня рос артишок. Во-первых, очень... Приятное на вид растения, к тому же полезное. Скажете, не зимует? но ну, как-то зимовал. И если с укрытием, то я думаю, все у меня получится. Что-то я скушаю, а то, что не скушаю, то оставлю. Пусть себе цветет, пусть распускаются эти красивые шишки. И потом можно тоже использовать какие-то букеты. Мангольд. Люблю мангольд. Если рассматривать сорта смесь, то там невероятные окраски. И это будет просто праздник в огороде. Особенно, когда вечерние лучи пронизывают вот эти вот листья розовые, желтые, практически белесые окраски. Но это просто чудо. Это настоящая радуга играет в вашем огороде. Ну и к тому же можно употреблять Пищу, свежие, молодые листики, салаты. Можно делать и голубцы, очень нежные получаются. Ну, короче, вообще вот, очень замечательное растение, хочу его вернуть. Люблю всякие салаты. И не то чтобы кушать по весне, то, конечно, там покушаешь, а потом просто вот мне нравится, как они растут. Поклонница этого растения. Очень много красивых сортов и вкусных. И у них у всех абсолютно разные вкусы. Очень мне понравился салат японский «Мизуна». И листик красивый, и такой острый, хороший у него приятный вкус. Затем горчица салатная. Тоже бывает разных сортов, разные окраски листики. Вот этих двух ребят я, да и прочим, и других салатиков я оставляю для того, чтобы они осменились. Ну и потом там потрясла, немножко так потерушила. И на следующий год, а бывает еще через год, то есть на два сезона у меня хватает для того, чтобы не заниматься посевом вот конкретно этих салатов. Также поступаю и с руколой. И потом не надо отвлекаться на эти культуры. Ну а затем все-таки природа свою берет, и они или все семена прорастают, или они там куда-то исчезают, кто-то другой их поедает. Но так как у меня это исчезло, я это буду высевать. Дальше по плану у меня идет когда-то он был очень популярен но потом я поняла что это просто сорня засоряет все на свете если все не употребишь и когда после зимы они там эти семена промерзают и дружно прорастают потом не знаешь как от них избавиться Но я хочу вернуть эту экзотику но уже я присмотрела сорт который называется сливовый джем и Думаю, что он не будет таким агрессивным, потому что над ним уже поработали селекционеры, значит, он будет вести себя более сдержанным. Ну, вот это вот такие я вам перечисла что-то промежуточное между овощами и красотой, но все-таки все в комплексе будет, надеюсь, работать. Из летников, что я обязательно буду сеять, это лабели любой сорт, но лишь бы она была ампельная. Многочисленных кашпо и деревянные, и пластиковые, которые я размещаю везде, везде, где только можно, вдоль дома, вдоль веранды, и приподнятые, и на земле, и даже целые этажерки у меня есть. И там у меня такие миксы растут из различных культур и пряно-ароматических, и даже огурец пускаю по какому-нибудь там, по какой-нибудь опоре. И вот и прихожу я туда, и там у меня и красота, и польза сразу. Вот я огурчик сорвала, здесь же я сорвала что-то пряно-ароматическое, тот же салатик или базилик, ну и все это красиво очень работает, и лабели, эти ее мелкие цветочки, и сорта с такими белыми глазками, они очень обогащают любой вазон, любое кашпо, где бы вы ее не посадили, вот, каскадную лабелью. Конечно, будет циния. В Беларуси называют ее майоры, почему майоры? Может от того, что они такие вот основательные, крепкие. И цинью люблю крупноцветковую, хотя. Ну, вот Раньше высевала сорта, которые компактные. Это циния <смех>, линеарная, линейная. Либо циния усколистная еще называют. Тоже очень любопытные сорта. Но хочется вот такого что-то, что можно потом и в букет срезать. Потому что очень хорошо и долго они стоят. И цветут до самой поздней осени. Астры, конечно, всегда. Они есть в моем саду. Я их люблю. Я их выращиваю. И я их уже посеяла. Посеяла в горшок объемом где-то 2,5 литра, чтобы там было побольше все-таки земли, потому что будут они сидеть у меня, вот в октябре я их посеяла, горшочек поливать не поливала, присыпала сверху сухим компостом и слегка прикопала. Вот они у меня там будут расти, а потом, не торопясь, не, на них не отвлекаясь сильно, где-нибудь в середине июня месяца я из этого горшка их извлеку и рассажу там, где мне их надо посадить. Цветение будет тоже немножко позже, чем если бы я их высаживала через рассаду. Ну, где эту рассаду ставить, правда? Но зато они здоровые и не поражаются, и замечательно цветут до самых практических морозов, в зависимости от сорта, какого срока он созревания. Бархатцы будут присутствовать обязательно, потому что посеял, выросли, то, что лишнее на компост, либо где-нибудь посекла и между растениями их рассыпала, оздоравливают почву, вы же об этом помните, я вам уже рассказывала. Бегонию буду сеять, несмотря на то, что она такая, вот все-таки с ней приходится повозиться, эти мельчайшие семена просто как пыль, ну вот она у меня получается. Люблю бегонию боливийскую, которая растет таким каскадом с необычными э, цветочками, у нее прямо как колокольчики, достаточно крупный цветочек, в отличие от бегонии Симперфлоренс. Как-то я ее не вижу в своем саду. А вот боливийскую или ампельные бегонии клубневые, да, это я сажаю. Бегонии клубневые, они ну, прямо как розочки, есть крупные, есть мелкие. Короче, хорошее растение. Берем его. матеолу двурогую. Растение неприхотливое, не требует никаких особых манипуляций. Посажу где-нибудь около веранды, поближе к окошку, чтобы открываешь окошко, а вечернее время весь рук приносит этот аромат. А, наперстянка. Растет она, конечно, сама наперстянка пурпурная. Но хочу завести крупноцветковую, чтобы она была такая мощного роста, повыше, с красивыми длиннющими цветоносами. А, и также мне понравилась и меня вдохновила наперстянка которая называется «Ржавая». У нее вообще оригинальные цветочки. И тоже можно осматриваться в каждый цветочек на этом длинном соцветии. И благодаря тому, что соцветие постоянно растет, тут они снизу отпадают, а вверх растет, растет и растет. И кажется, цветение очень длительным. Ну и, конечно, будут пеларгонии где-то в горшках кашпо скиданные там и тут. В сохраняю маточники, потом наломала, воткнула, наломала, воткнула, что-то обломалось от неаккуратного там обращения, все тут даже воткнула там, где растет маточник, все укоренилось, весной посадила, завезла на дачу. Красота! Ну, прямо такой вот бабушкин уголок. Ну, а то, что скажете покушать, а покушать. Я люблю выращивать различные острые перчики. Мои любимые сорта это хабанера различных окрасок. Они такие небольшие бочоночки в меру жгучие, не то чтобы там супер-супер, а вот уже пересострые искры. Во-первых, сам кустик красивый, декоративно выглядит, и там уже крепости его жгучие. Ого! Ну и, конечно, я с ними не расстаюсь до самой поздней осени, потому что, когда понимаю, что вот уже намечаются низкие температуры, где-то меньше там, 10 градусов, я за все свои теперьчики в горшочках и несу их на веранду, и там они еще растут долго-предолго, пока уже не начнет промерзать веранда. А захочу и домой привезу в город. Томат. Да, сажаю кое-что, но теплицы у меня нету, скажу вам честно. Поэтому так приспосабливаюсь, как... Бабушка никогда там где-то что-то прикрыла, где-то что-то притянила или наоборот там выпитила. А, томат монетка сорт меня покорил, потому что я много сажаю э, мелких томатов, томатов черри, различные сорта. Сажаю их в большие емкости, в большие горшки, объемом 10 литров. Туда жменю насыпаю гранулированного навоза, а потом просто поливаю вот этим компотом из карпивы и различных там добавок типа зола. Ну и еще там что-нибудь такое вкусненькое для растений. Так вот томат <клес> «Монеточка» или «Монетка» точно не помню, как правильно назвать. Это просто красота, потому что кустики низкорослые. Выращивала его и на балконе. На балконе, вот будете удивлены, в прошлом, вернее в текущем году, последние помидорчики сорвала в феврале месяце. Ну не то, что он был один, а там вот хватило побаловать семью. Целая такая вот пригорща была. И в грунте они ведут себя замечательно. Это низкорослый сорт и просто весь усыпан желтыми гроздями. Размер самой помидорки в диаметре где-то 2,5-3 см. Очень приятный вкус, кисло-сладкий, замечательный сорт. Нравится мне сорт Сашер. Это уже как бы по размеру средний он и темно окрашенный, такой немножко синевой, очень вкусный вкусные, хорошие такие вкусовые качества. и вообще считается, что все, что темно окрашено, это очень полезное, потому что содержит много всяких антиоксидантов. Что тут я запланировала? А, огурец. Люблю огурцы длинноплодные. Но не так, чтобы ими заменяю все, но штуки три обязательно высаживаю, тоже большую емкость, и пускаю по какой-нибудь шпалере. И потом, когда мне надо, я пришла, отрезала, можно даже не весь срезать, отрезала, этот край подсыхает, и потом можно еще прийти отрезать, и все, оно такое свежее. Единица площади вот такая, а плодов очень много. И пока созреют уже там всякие вот эти вот пупырчатые роднички, то такими типа китайские Горыныч, там они как-то так вот называются, китайский длинноплодный, аллигатор. Вот они очень вручают, вкус у них всегда приятный, никогда они не горчат, и кожица всегда нежная и мягкая, не мешает употреблять их. Как-то мне понравилась очень морковь, это был польский сорт, возможно, он назывался Purple Prince. Темно-окрашенная, фиолетового цвета, необычайно вкусная, устойчивая. Урожай был великолепный. И вот хочу посадить. Высмотрела такие, такой сорт, который называется теперь Purple Hice. Если он будет в продаже, то непременно куплю. И когда-то я попробовала пепину, Такой необычный овощ. И хочу вам сказать, что вкус необычайный. Что-то среднее между перцем и, наверное, бананом или грушей. Урожай был невероятный, красивые плоды, желтые, с полосочкой фиолетовый или наоборот, фиолетовые, желтые полосочкой, э, по-разному окрашенные. И вкус как бы моих домашних не вдохновил, но мне понравился, потому что в отличие от баклажана, с которым надо там подскакивать и утеплять его, он рос в открытом грунте и дал вот такой вот хороший урожай. Ну, вот такие мои тайны. Ага, чтобы еще не забыть про почву. Я придумала себе такое, что сделаю, я смесь из раскоширюсь из фацелии и рапса. У них э, это разные семейства, разные э, направленность, разное их действие. И поэтому в смеси, я думаю, будет очень хорошо работать. Потом оставляю несколько растений, фацелий, для того, чтобы она осеменилась, и либо собираю семена, потому что они очень дороги, либо просто они насеваются, и потом они растут между культурных растений, и я их просто даю им уже зацветать. Это все в течение одного сезона, я вам рассказываю. А потом я их притаптываю, они там перегнивают, не дают расти сорнякам, сохраняют температуру. Ну, вот такая вот польза со всех сторон. И в качестве сидерата хочу использовать еще сою. И таким же манером что-то перекопаю для того, чтобы обогатить почву азотом, а что-то оставлю, должна вызреть, было уже такое, что вызревало, и использовать в пищу соевые бобы. Ну вот и все мои секреты. Если кому-то понравилось, можете меня поддержать и тоже что-то использовать, потому что все это я продумала и считаю, что оно будет играть и по цвету, и по продолжительности цветения, и оно не хлопотное, ну, кроме бегоний, конечно, и должно все у нас получиться. Спасибо за внимание, кто меня слушал. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!